В Авроре есть сегодня большая линейка пептидов, виаргонов, виофтанов. И возникает часто вопрос, что такое пептиды и в чем разница между пептидами, виаргонами и виофтанами. Если по-простому, то линейка Пепто для решения проблем органов. В общем и комплексно. Виаргон – ключевое слово орган, потому и номеров так много. Ну, Потому что органов у нас много. То есть виаргон – это целенаправленное решение проблемы конкретного органа. Виафтан – ключевое слово офтальмология. Их 10 номеров – более целенаправленное решение проблемы глаз. А вообще, в линейке Пепто и в Виаргонах, и в Виафтанах везде пептиды. Просто по-разному их описывают. Название, которое мы читаем – это торговая марка. Отличие их в том, что выделяются эти молекулы белков из разных тканей. Из тканей растений и тканей животных. Отличаются они еще количеством аминокислот в цепочке. Чем короче эта цепочка, тем эффективность их применения выше. Это связано с их неиммуногенностью. То есть они не дают обострений и аллергических реакций. Вообще никак не проявляются. Поэтому их могут принимать спокойно все аллергики. Пептиды в основном капают либо в воду и принимают вовнутрь, либо можно капать под язык или в нос. Виафтаны в глаза. Врачи используют иногда ультразвуковой набулайзер, делают ингаляцию, но если капать под язык, действие будет такое же. Вот несколько результатов из нашего чата, в котором общаются врачи и люди, которые принимают пептиды. Вот первый результат. Пневмонию у мужа остановили всего двумя ингаляциями, это если использовать э, ультразвуковой набулайзер, а это всего лишь две капли виаргона. И девушка пишет, понятно, что это результат не окончательный, но не могла не поделиться. Будем принимать дальше. Вот еще результат. Хочу рассказать результат моей маме. В 2016 году мы взяли маме все виаргоны и по схеме она их принимала. На то время ей было 85 лет. Проблем было очень много. Возраст, тяжелая жизнь, она ребенок войны. Не было ни одного здорового органа, сидели на нитроглицерине. Виаргоны принимала 7 месяцев. В 2017 году она переехала в другую область, и мы решили ее обследовать в области. Когда проходили врачей, был один ответ, что всем бы нам иметь такое здоровье, как у вашей бабушки, которая на то время была уже 86 лет. Вот такие вот результаты. Вот результат по виафтанам. Один глаз был неудачно оперирован, а второй видел на 20%. Капали по схеме все 10 виофтанов. Глаз, который видел только на 20%, начал различать цвета. Сами глаза стали ясными, как у ребенка. И таких результатов в чате очень много. Если решите начать принимать пептиды и виаргоны, я добавлю вас в чат, там сможете сами почитать. А главное, там есть врачи, чат очень большой. Их там тоже много, и они всегда готовы прийти на помощь, ответить на любой вопрос, если он такой возникнет. Пользуйтесь на здоровье пептидами, виаргонами, виафтанами и получайте такие же результаты. Заказать пептиды можно по ссылке, которую вы найдете в описании под этим роликом. Подписывайтесь на канал, здоровье, здесь будет много интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я с вами прощаюсь, всего доброго, с вами был Александр Волин.